Короче говоря, iPhone скрывал это. Это была солнечная пятница. Я, как всегда, проснулся в хорошем расположении духа и отправился на кухню. Придя на место назначения, у меня возникла дилемма: позавтракать свежей клубникой или восполнить силы вчерашним бутером сыром. Выбор очевиден. Взял завтрак, начал кусать бутер, откусил, снова откусил, ушел в комнату, вернулся в комнату. За завтраком, как обычно, листал ленту в ВК и Инстаграм, как вдруг мой iPhone захотел мне что-то рассказать. Я зашел в сообщение, где было написано: Прости, но я все это время скрывался. Я умею больше, чем ты думаешь? Ничего не понял. Я максимально удивился. Удивился, потому что перед союзом, но не стоит запятая. Оказывается, мой iPhone и вправду умеет больше, чем я думаю. Я начал подробно изучать инструкцию, которую отправил мой телефон. В ней говорилось, что на рабочем столе в можно устанавливать иконки в таком расположении, в каком захочет владелец iPhone. Решил попробовать и вам тоже советую. Зашел на сайт, ссылка на который будет в описании под этим видео. Далее кликнул на первый раздел. Здесь же мне предложили загрузить обои, которые установлены на моем рабочем столе. Я полез в шкаф за обоями и выложил. Их на свой рабочий стол. Все-таки это были не те обои. Убрал обои. Теперь пришлось искать те самые обои, которые стоят у меня на заставке. А в моем телефоне их было пруд в пруди. Красивые обои, светлые обои, ковровые обои, обои на обоях. Так что-то я увлекся. Прошло 10 минут и я нашел ту самую фотографию, но переведя информацию с иностранного языка на русский, понял, что Лондон это Capital of Great Britain и что для сайта нужно было сделать обычный скриншот. Зашибись! Следуя инструкции, я сделал скриншот рабочего стола без иконок. Достаточно нажать и удержать любое приложение для его перемещения, пролистать самый конец рабочего стола iPhone и сделать скриншот. Должно получиться что-то подобное. Загрузил картинку на сайт и сказали немного подождать. Решил занять место в очереди, но я был один. В неимоверно долго длящемся ожидании я решил немного приуныть, в смысле вздремнуть. Отлучился буквально на 5 минуточек, но проснулся через 6. Понял, что спал слишком долго. Картинка уже загрузилась, но в комнате была непривычная обстановка. Выглянул в окно и понял, что оказался в Питере. Офигеть! Решил заняться своим айфоном и дальше. После загрузки скриншота с рабочим столом у вас должна появиться вот такая страница. Теперь выбираем любую иконку, на месте которой будет свободное место. Прямо как в очереди, которую я занимал. Затем нужно нажать вот сюда, вылезет вот это и кликнуть на вот это. Кликаем добавить. Осталось переместить только что появившуюся иконку в отмеченную на сайте область рабочего стола вашего iPhone. Теперь возвращаемся на сайт, добавляем еще несколько иконок и расставляем все это по своим местам, чтобы получилось примерно вот так. Четко. Лучше всего этот трюк проделывать с однотонными обоями, но в целом и так тоже сойдет. Здорово все-таки иметь iPhone, который после долгого сна и ожидания в очереди умеет делать такие классные вещи. И я не про расстановку иконок и а телепортацию в другие города и страны. Короче говоря... Айфон скрывал это. Привет! Не забудь поставить свой палец вверх под этим видео, а также подписаться на наш канал, если ты еще этого не сделал. Тебе не сложно, а мне приятно. Спасибо за просмотр.